Всем привет! Согласитесь, взрослым тоже иногда хочется взять руки какие-нибудь интересные игрушки и просто пару часов с ними поиграть. Вопрос в том, какие роботы могут по-настоящему удивить и развлечь нас. Одна из самых необычных игрушек. Игрушка представляет собой точную копию дроида из последнего эпизода Star Wars, только в несколько раз меньше. Одно из самых главных отличий этой модели от других – это принцип крепления головы к телу.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 покатать по дну реки фонтана, поиграть с собакой или кошкой, что действительно с достоинством выдерживает. Кроме того, с помощью специальных приложений можно превратить мячик в объект интерактивных игр. Все это здорово и интересно, но не совсем понятно, сколько людей готовы отдать или уже отдали. Размер прожиточного минимума за веселый шарик из поликарбоната. Еще один робот, отличающийся от своих коллег. Его особенность в том, что он оснащен самостабилизирующейся платформой на двух колесах, то есть устройство постоянно находится в состоянии балансирования. Управлять игрушкой можно как с помощью жестов, так и со смартфона. Робот живет на обычных пальчиковых батарейках, может потанцевать, побороться с обратом, покататься по заданной траектории и удерживать на себе вес, аналогично своему собственному. Было бы просто преступление, переходя от пластика и магнитов, к чему-то более живому, не вспомнить о динозавре. При первом включении робот очень долго спит, не может нормально подняться на ноги и издает тихие жалобные звуки. Уже после этого его можно начинать обучать различным командам, типа сидеть, камни, и другие. Кроме того, динозавру можно дать любое имя, которое он будет узнавать и затем ждать команду от хозяина. У него даже есть собственные внутренние часы. Если вам захочется поиграть с ним ночью, скорее всего вы его просто не добудетесь. Движение игрушки очень реалистичное и плавное, Небольшой дискомфорт вызывает лишь довольно громкие звуки работающего механизма, но об этом довольно быстро забываешь, наслаждаясь общением с питомцем. Одна из самых первых по-настоящему умных игрушек, в которые играли и играют не только дети, но и взрослые. Он может быть злобным, милым и сумасшедшим. Вместо пластиковых глаз два дисплея, отображающих настроение и эмоции. Например, когда он чем-то недоволен, высвечиваются сердитые глаза, а когда счастлив – сердечки, нотки и звездочки. Работает такая технология быстро и без боев, а вид читающего рэпа как минимум очень забавен. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным.